Борьба с вечерним аппетитом. Первое. Чайную ложку меда запить теплой водой. Второе. Выпить стакан кефира. Он не только утоляет голод, но и в целом полезен для женского организма и не наносит вреда фигуре. Третье. Выпить стакан молока. Можно пить как теплые, так и холодные. Четвертое. Выпить чашку крепкого черного чая. Пятое. Зубная паста перебивает аппетит. Почисти зубы вечером. Двойная польза. Номер 6. Выпить два стакана чистой воды. Желудок будет наполнен. Не будет желания съесть еще что-либо. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!